всем друзья, сегодня 1 мая, мир труд Май всех с праздником, я что-то стал последние видео выпускать по праздникам, друзья, я приехал сегодня попробовать половить карпа, давно не ловил, что-то последний год, два, карпу стал очень мало уделять внимания, Хотя до этого очень его много ловил. И вот решил выскочить с фидерами, половить карпа. Да, да это платник, но у нас в Краснодарском крае реальная карпа может половить только в платниках. Так что, надеюсь, получится поймать. Погнали, ребята! Карп рыба, которая любит покушать. Поэтому его нужно кормить, не стесняясь. Поэтому в отличие от карася, прикормки будет много. У меня есть открытая плотва, пол пачки. Беру свежую плотву. Друзья, почему потва? Мне нужно, чтобы прикормка пылила. В отличие от карася, карп очень классно реагирует на стол пыли. Быстрее собирается, быстрее приходит. И палтус. Довольно холодно. Сейчас где-то градусов 11-12, поэтому у меня будет мясной состав. палту серия карп крупная прикормка с крупными частичками поэтому сама сыпуха у меня будет в составе пылящая прикормка и крупная карповая но с аромой мяса водичку я не знаю будет ли карп ловиться так-то он уже клюет. У нас э, температура воздуха еще два дня назад поднималась до 30 градусов, и вот уже сегодня третий день, когда довольно холодно. То есть перепад температур воздуха, и поэтому я не в курсе, как оно будет. Мне выхватило двух пачек, но у меня была полпачки открытая, она пропадет, поэтому решил ее вбухать. Первый этап добавления воды готов. Сейчас нам должна прикормка минут 10 постоять, чтобы напитать воду. И только после этого я буду добавлять аромы. Ну вот, прикормка постояла. Вот, взяла воду, стала тепленькой. Я взял пол пачки кукурузы, порезал ее, что смог. Порезать практически невозможно ножницами. И сюда. Более чем пол пачки даже на этот объем мне не нужно. Мне много кукурузы не нужно. При не крупного карпа я против добавки огромного количества кукурузы. В виде крупных частиц я буду в кормушку добавлять пелец. Вот это то, что будет для меня крупночастицкое использование при ловле карпа. И теперь аромы. Значит, у меня есть чуть-чуть халибуда. Уже добью его весь. Тут его капелька буквально. Также есть чуть-чуть миди. На домушке осталось, может пригодиться. И немного кукурузы. друзья прикормка готовая можно заниматься идти удочками друзья локация очень интересная вот тут яма вот тут вот идет небольшой свал перед камышом стол и возле камышей в нескольких метрах от них корни камыша и вот с большой вероятностью сейчас карп будет или внизу свала на этом участке или возле камыша в корнях возле корней на яме я считаю ловить нечего тут будет или мелкий самый карпик или крупный карась в этом месте может быть все поэтому именно Буду ловить, одно удилище поставлю на стол перед корнями камыша, второе внизу свала. Именно это создает всегда проблемы, если садится рыба, она старается уйти в камыши и порой достать ее невозможно. Ну, буду надеяться, что будет рыба и что я ее достану. Сильно далеко бросать нет смысла. Будет, не будет, не знаю, но буду пробовать. 42 оборота катушки. Значит.. Ветер боковой сдувает сильно, но я буду пробовать ловить все-таки крылатой кормушкой именно из-за корней камыша, чтобы был шанс кормушки быстрее всплыть и хотя бы кормушки не встрять в корни камыша. Вот у меня пилец, мед 5-миллиметровый, хотел на мясном основе, но не было. И из того, что было, выбрал мед. Вот так он у меня будет. И я буду его постоянно добавлять в кормушку. Сейчас положу несколько кормушек закормочных. И вот так вот. Вот все. Первая закормочная кормушка, первого удилища пошла. Из насадок у меня в основном сейчас основные будут две: это опарыш и кукуруза. Но также, возможно, буду пробовать насадки пелец, попабы и тому подобное. Все это у меня с собой есть. Пока все-таки я хочу попробовать на классический фидер. Сейчас еще холодно. И может работать опарыш, а может стрельнуть кукуруза. Поэтому что будет, я не знаю. Буду подбирать. Но с большой вероятностью все-таки будет преобладание по карпу опарыша амуру соответственно кукуруза кормушка в лед взлетает выходит из воды это отлично а, где будет стоять это удилище глубина небольшая кстати очень даже хорошо вот сейчас Пока не видел ни одного всплеска рыбы. Сзади меня сейчас сосед поймал крупного карася. А в этом водоеме карась есть. Я ловил до кило 700. В том году за год я здесь был всего один раз. Есть видео на канале. Я оставлю ссылочку в описании. Можно зайти посмотреть. Также приехал, ловил карпа. Ну, карпа практически не было, зато ловились караси за кило. Кило. Плюс-минус такие вот. И я отлично оторвался по карасю. Также прикормка у меня была сделана на карпа. Но когда карпа я понял, что не было, я сделал прикормку на карася и стал отлично ловить вот таких лаптей. Как я заскучился за карповыми загибами. Было время, я карпу посвящал очень много и ловил на разных водоемах в огромном количестве. На этом водоеме у меня рекорд в 70 килограмм карпа на фидер это было года четыре назад все пять кормушек положил хорош хотя на карпа надо много но я период ожидания между забросами буду делать всего 10 минут если я буду видеть что на точке есть рыба тогда было чуть дольше если нету то 10 минут поэтому постоянно подавать прикормку я буду поводки крючки так, поставлю вот такой вот кругленький 30-сантиметровый поводок на поводке 0,2. И да, кстати, толще поводков у меня нету и не хочу ставить. Я надеюсь и на крупную рыбу. Не люблю ловить карпа крупнее 4 килограмм. Это, мне это не неинтересно. Забыл, что здесь петелька. Для меня самый любимый карп это 2-3 килограмма. Это то, что-то что, -то, что -то. мое. Mm -hmm. Так. Ну все, начну. С опарыша начну. На этом удилище, наверное. Чока опарыша Ну что, друзья, первый пошел. Фух. Снимаю склипсы. Отпускаю фрикцион. 6.43. Первое удилище в бою. вторым удилищем посложнее мне нужно найти свальчик бровочку поэтому вешаю маркерный груз выбираю точку по забросу и бросаю а, клипса ну, нормально еще одна клипса мостик ходит ходуном жуть. я кручу а мостик <свистит> <свистит> мостик клюет погнали Далеко зафиговало, он где-то тут рядом. Протаскиванием ищу свал. Начались твердое дно началось. твердая Оп, вот он нашел да или нет перед свалом и ниже свала идет твердое дно да вот он отступаю псуюсь проверяю Опа. ребятки поклевка на отстрел нету Есть то есть не крупный, что-то мелкое, да? отстрел да. Слабенькая такая. Тык. Карасик что ли или кто там? Может какая-то мелочь. Что-то не крупное, друзья. Но кто-то есть на парыша. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Упирается. -оп -оп -оп -оп. И вот карась. Такой грамм 600. Если не больше, ребят. О. Лапотью моим. Вот, ребятки. Вот такие караси здесь есть и клюют. Вот один есть. Такого красавца уже можно и в коптильную. ребята, есть рыбка опять кто-то это покрупнее это карпик карпик карпик клюнул на лету только упала и он всадил. главное чтобы он в камыш не попер главное чтобы не попер в камыш И в корне в район корней тасуется и в районе камышей разворачиваю его разворачиваю разворачиваю вот он вот он не под мостик, прогонисто длинный, типа как сазан. Так, давай, не устает, смотрите, дошел вроде неплохо, а здесь не устает. Не устает, но хоть управляемый. Не могу голову поднять Класс Ой, Как я за этим заскучился Самые нормальные для меня тузики Чем ловить Огромных крокодилов Видите, какой ураган Не крупный Кило ну, 200 О, Ну зато веселый Зато веселый, полторушечка, о, красавец, вот. Открылся я и по карпу. Вот такой красивый, прогонистый, как сазан. видите, ротик. Есть. Вот так, ребят. Сначала шел довольно легко, а здесь дал веселье. Пока маркировал, смотрю, поклевка. Хух. Продолжаю заниматься вторым удилищем. Точку нашел, теперь кормим. Прикормки у меня много, это удилище мощное, поэтому вешаю кормовую, закорм, закормочную кормушку, кидать недалеко. Сейчас несколько штук положу. сразу пол пальчики. когда ловишь вот в таких стесненных условиях конечно очень неудобно когда именно такую крупную серьезную рыбу как карп то есть он тут у меня стенка камыша он может сюда щемануться а здесь второе удилище он может его содрать и вот конфликт интересов Оп, поклевка. Или зац... не зацепил. Это был зацеп лески, то есть рыба есть на точке. И леску зацепила, и по квертипу я увидел. Оп, а вот это поклевка. На отстрел. Оп, мимо. Раз мимо, значит клипсуемся обратно. себе вот почему исход вот почему я снимаю клипсу, друзья не засекся вот почему ребята снимаю клипсу если бы я сейчас был бы на клипсе и он засекся то с большой вероятностью был бы обрыв закорм готов вот такую тоже с крылышками 40 граммовку вешаю объемную Хотя там глубина уже побольше, от камыша подальше, но мало ли. Так, крючочек, крючочек. Чуть-чуть а вот другой формы, соду повешу. Вот такое вот. Так, И как говорил, повешу кукурузку. Вот кормушечка. Внутри пелец. Закидывать тяжко будет. На ветер. Ветер развернулся. Было оттуда, во. сейчас оттуда. Во. Как бы не пришлось более другие кормушки ставить. Таким образом, постоянно подаю карму свежую вкусняшку. Свежий перец. А как его еще удержать на точке можно? А вот никак. Ему нужно крупные частички. Не пыль вот это вот. Пыль это для привлечения. А чтобы его удержать на точке, нужна вкусняшка. Но если я насыплю кукурузу, он может очень быстро ее нажраться. И скажет, а я не хочу клевать. Я считаю, кукурузу при ловле карпа стоит добавлять, если у вас долгая сессия и вы ловите крупную рыбу. Поэтому кукуруза нужна в небольших количествах, желательно мятая, резаная. Даже бандуэли, но ну и быстро насыщается. Она в отличие от а, прикормки, от того же пельца дольше остается в организме. Да, если это огромный тузик, огромные корпища, это одно. А если вот такие тузики, там полтора-два-три килограмма, это другое. Поэтому на коротких сессиях прикормка должна быстро работающая и должна быть много вкусняшек для него. И одна из лучших вкусняшек, это все-таки пелец. Ого, а там сиди, даже поклевки не видел. Прикиньте, ребят, офигеть. Поклевки не видел, но рыба сидит. То есть взял кукурузу и молчит как рыба облет. Хотел перезабросить. Заклипсовался, начинаю тягнуть, я там слышу. Бым-бым-бум. Кто это такой? Небольшой. Ха -ха, карпик небольшой. Ага, сошел, поленился подсак на него взять, где-то килушный карпик. Ну, ничего, так вот, так, оп, есть, есть, есть, есть на кукурузку, на кукурузку кто-то ребятки поднялся, некрупный крупный. На кокоруску не крупный кто-то. Поклевки были дюб, дюб, дюб. Кто это тут? О, амур. Амурчик, ребят. Бешеный амурчик. Небольшой. Кто же еще на кукурузку позарится? Кстати, вот по сопротивлению подобный же карпик сопротивлялся в разы сильнее. Ребята, вот вам и амурчик. Кирушечный, чуть больше. скользкий длинный скользкий длинный в садок О, во. мимо мимо классная поклевка вовремя подсек и мимо после протяжечки. вот это вот он вот это вот он в камыш зашел, зараза в камыш а! в камыш зашел Сделал протяжечку. Оп, есть, есть, есть, есть, есть, есть. Хороший тузик. Хороший рыб. С... Опять в камыш идет. Опять в камыш. Сход. Ну лучше так, чем обрыв камыш ныряет и ничего сделать не могу только на максимум пытаться удержать и поклевки дюб-дюб-дюб-дюб да я боюсь нормальную рыбу не смогу поднять вся будет в камыш заныривать у меня такое уже было здесь одно удилище собрал фидер один на безопасном монтаже поставил пелец и поп пап в бой. Ау. В корне сразу нырнул, не в камыше он видно, в корнях, в корнях сидит. почему вот что ему сделать, а? чуть дальше от камыша забрасываю поклевок нету плотную где вот точку сразу делал там клюет но тут же ныряет или в корни или в камыши и все есть Так. на волос за кто-то клюнул так блин в камыши то не надо идти ребята камыши то не надо. И этот туда плета. а? Под мостик тоже не надо. Карпик, карпик, кругленький. Ух, какой ураган, а? Мира! Сошел! Ой, блин! Что такое не везет и как с ним бороться? Есть, есть, есть, есть, есть! А, сход меняю крючок вот так друзья куча поклевок кучу подержал рыбы а фигушки но зато интересно рыба не главная ты пошел одеться а тут на перец всадила камыше уже были на меня это уже колбасит ребят напились опять пока я ходил завел в камыш хреново чему делать есть есть есть есть кто-то есть ребят не крупный но есть на опарыша. карпик не крупный. тузик небольшой Да, отличается конкретно. Вот когда садится хороший, попер. И вот эти вот кило-полтора тусики. Вот такой. Опа, есть. Есть. Есть на волос. Рыбка. Есть, ребят, смотрите, а бьется. Главное, чтобы при уважении вторая не тронулась. Чуть больше, чем тузик, но не сильно крупный. Хороший. классно не хочет голову поднимать выходить а бьется бьется Из за ворота в воде устраивает Так что большой, но бойцово. Это главное. Это главное. Подвоз не надо. Знаете эти приколы. Давай. Ну, вот и второй поехал. Сука, в камыш прет и все. Часа... Или сошел или оборвал, но ну, в камыш пускать нельзя. полторушечкой полторушечка. Вот, ну, пожалуйста. Если в камыши не заходят, то и крупнее достану в два раза. 4-5 килограмм поднимал таких тут. На вот эти же снасти. Если не заходит камыши в корне камыша флет ставить без вариантов просто потеряю флет точно то же самое будет заводить и все спираба рыбачил с противоположного берега кидал под этот берег то можно было смело ставить флет и спокойненько ловить на него По буми старый Два года им, если не больше. Но запах сохранился. Хранились хорошо. Подсохли. Ну, ничего зато вот просверлил. Попабик. Нормально. Готово. Кстати, при ловле вот так вот на поводок из монолески на волос лучше всего работают крючки с длинным цветом если приловлено ловле на флет мы ставим дробинку и тогда крючок правильно разворачивается то здесь именно длинное цевье заставляет крючок правильно развернуться ну что друзья дождь не прекращается я решил ехать домой рыбку поймал Довольно неплохо. Да, не, не шибко крупная. Но, ребят, вот такие карасики. Просто сказочные. Карпики. А, ну красавцы. За короткую дневную сессию получил огромное количество поклевок. Рыбы было много. С утра работала парыш. Чуть позже стал работать на волосе пелец. Очень было интересно, такое я попадал на рыбалке часто, с утра опарыш, потом другие насадки. Было штук пять у меня хороших поклевок, рыбу я не смог сдержать, она уходила в камыши или в корни. Классно, поборолся, кайфанул, Фу, великолепно, мне другого не надо, мне вот этого с головой пожарить, уху, уху сварить, все класс. Я кайфанул, удовольствие получил по прикорке, все сделал правильно. Да, все класс. С праздничком вас, друзья!